Полицейская тачка с ежами. Да что ты будешь делать? Ох, ты, бабе повезло такая, как, а? В смысле? Это что? А почему у меня все зависло? Ой, вот так, окей. Ты че, зомби? Хай! Э. Ага! Я, в принципе, вот сейчас на рок Форт Хилз. Бляха, не очень не выиграть. Вот, наверное, вы дошло. Опять стоит, смотри. Я кому сказал? Кыш отсюда. Иди отсюда. Не ори. Не там. У него там это сопля улетела, что ли? Все. что сидит. ха Окей, okay, поехали Керон освежил это Да он же живой. Всем доброго времени суток, друзья Меня зовут Валерий И мы продолжаем с вами проходить GTA 5 Итак э -э Пришло, наконец-то пришло нам э -э Время Подготовки к ограблению Вот И нам нужно нам нужно, нам нужно, нам нужно, нам нужно, нам нужно, нам нужно Украсть, короче, полицейскую тачку с ежами Вот, это она здесь у нас Организация ограбления получается И сколько там, четыре, нет, три, по-моему Три тачки для отхода Три тачки, и их, их нужно, короче, затюнговать по полной Начнем, короче, наверное, с вами... С легкого я думаю вот а, Ментовскую тачку найти будет легче Я так почему то думаю Вот Ну найти ее искать то не надо Так погоди Искать то ее в принципе не надо Она стоит она в свое, ну, Место показано Где она находится Нужно только ее украсть Вот а Вот а, тачки для отхода Придется поискать Поэтому, я думаю, это сложнее будет Вот Так что Первым делом <ной joue up> Полицейская тачка с ежами А что ты будешь делать? Ух ты, бабе, повезло-то как, а? Так и Погоди А, все Перестроился Окей Навигатор перестроился я надеюсь, что нас э, больше никто не побеспокоит Типа Джимми там или Трейси э, Со своими там проблемами Они должны сидеть в этом в убежище, где они там Куда они там переехали И не высовываться вообще И не мешать батьке, короче Так, погоди Да И не мешать батьке, короче, это Решать проблему чтобы уйти спокойно на покой. Так. Вот на этих развилках вечно путаюсь, короче. Но здесь я смотрю это. Без разницы, можно по низу, можно по верху проехать. Да что у тебя! Хотя, надо было по верху ехать. Чё ты как-то меня этот... А, навигатор вводит непонятно ли. <you are> <it> <craft> <ам> Кругами. Так, ладно. Окей, Да а чтоб тебя. Так, так, так, так. Разошлись, разошлись. Запустили. У меня важное. Ух ты! Ты видал, сколько красных там! Ты видел, сколько на карте там красного? В смысле? Это что? А почему у меня все зависло? Окей. Что за дичь? Так. Почти прибыли. Почти прибыли. Три минуты езды где-то у нас здесь погоди вон тот фургон наверно скорее всего надо как-то заехать я не знаю пропустят 2 пропустят смотри Тут я смогу пройти ага. здесь паркуюсь выхожу О -о -о -о -о -о -о -о на территории полицейских убери пушку пожалуйста <свят> майкл ты чё совсем Аля улю ну что, я через пару часов ухожу, может, в кино. Это про этих, как их, про финансистов. Катастрофа? Вроде так называется. Антон Бодлер, ага. В общем, о нем сейчас все говорят. Могу даже статуэтку. А, это артхаусное говно. <laughs> Но я думал, что он соберет 20 лямов первый уикенд, а после мирового проката еще больше. Но если рецензисты там что-то... Ну, дум... да, думаю, десятка, например, и в сумме 20-25 за все время да ладно по всему миру больше соберут ну, ладно все равно давай посмотрим я за тобой заеду кстати захвачу черновик своего сценария. я как раз разрулил там что то какой-то акт так погоди а, ладно, пускай стоит или стой может него вырубить Хорошо. Чтоб погони-то не было, да? Я думаю, погони-то не будет, если я его вырублю. А если бы я его не вырубил, то я думаю, погоня была бы. Так, здесь я выйду. Отлично. Просто шикарно. Так, теперь в укромное местечко надо отвезти. Машину. Кто вы там разорались? Полицейский едет. Полицейский едет э -э, на задание. Мне можно сшибать за эти знаки. Я полицейский. Я закон. Так, стопы суды. А, к бару, что ли? Это барыша, да? Окей. Под мост. Хорошо. Выйти из полицейского фургона. Отлично. Ну, вот, в принципе, одно дело сделано. Дорожные шипы. Дорожные ежи. Так. Ух ты. Хочу вот на этой тачке поездить. Море прикольно. Лестер. я добыл шипы. шипы. Отлично, осталось найти прокачать массу улкары. и можно идти на дело. Так, массу улкары. Бляха, смотри, какая прикольная тачка, да? И как старинная, да, какая-то такая старенькая Прикольная вообще тема. Так, окей. Мне прислали же там, да? фишку короче местонахождение автомобилей так что давайте искать надо искать короче све сверить рокфорд рокфорд хилс припаркован рядом с каченкаре рокфорд хилс прямо за ним тот ювелирный магазин который мы взяли бляха я что помню что ли где -то? так Ага. А -а -а. Запомнить немного. Так. Теперь смотрим. Теперь смотрим. Пилбокс Хилл. труба и какой-то strawberry Роквелл Хиллс нам надо центр эти центр строго это ну, не то место да? лапуэрта нет Альбура Хайтс Варта Хайтс Бляха, а вот хрен найдешь теперь Байан Водхиллз Рокфорд Хиллз нам надо Рокфорд Хиллз Рокфорд Хиллз Жесть, вот я про человек говорю, как бы я не люблю вот эту фишку. Так, Москвы а кары Почему нельзя, короче, принести все данные на карту? Рок фур. рядом с Ну. Рокфорд Hills. Или это не тот? Погоди. А, Пилбокс -а Хилз. -а! На верхнем этаже паркинга. Вот. Паркинга. Все, значит, правильно я смотрел. Пилбокс Хил. Значит, я правильно смотрел. Так. Это получается. Вот здесь. Где-то. Трубры нет. Вот Пилбокс Хиллс. Пилбокс hills Вот где-то. Вот здесь. Поехали. Да, будет сложно и долго. Это фишка, короче. Эти поиски, короче. Откуда? Что снова через шоссе, да, через это? О, мы поехали. А, пониз. Ну ладно. Пониз так пониз. Короче, на верхней парковке находится. Дачка. Ну как бы, видишь, она недалеко Надеюсь, остальные тоже Они будут недалеко не Нам еще надо найти будет Вот, эта парковка Нам еще надо будет найти, короче Гляха а, а это Вот, нормально <свистит> Нормально спустился вот Так, наверху наверху там я не проеду, да, наверху? Это а, того вот. заезд, хорошо бляха, почему-то тачка мне не попадалась ранее ее придется сейчас заставить я бы так ее в гараж поставил прикольно это А на самом верху бляха Чуть там развякался? Я еще на парковке паркуюсь как у Так, где-то здесь. Ух ты, смотри, такая же, как у меня. Ха -ха -ха. Хорош то, орать. Отлично, дверь не закрыт. Вот такие тачки я люблю тоже Так, а теперь ее надо Короче Так, выехать надо отсюда Ее надо затюнинговать По полной Сму... а, В плане по полной Интересно Ну там я, если что, если я сейчас немного разобью, то я это ну, починю. Так, правильно, да? Вот, в плане по полной. А, тюнинг там вешать или в плане, там типа, вот этот, знаешь, пули непробиваемая, там еще что-то такое. Ладно, что гадать, сейчас узнаю. Сейчас приедем и узнаем. Это представь, это надо, короче, сейчас три тачки. Мне ее сейчас, смотри, затвинговать, потом, короче, это отвезти, наверное, в место. В место, где скрон этих машин Или ее там оставить. Не Говорю, это, это, это надолго. Ну, у нас серия, короче, такая получится, чисто подготовка. Так, иди. Ты что, зомби? Э. Ага. <с pense> Эй. Ага. Эй как зомби. Здорово. О, ожила. Так. По-шустренькому, короче. Давай, давай, иди отсюда. Нашла, где продаваться. Так, окей. Где тут въезд? Самолет. Игорь так низко Да, придется короче, самому сейчас а, Тюнинговать, только, блин, я, смысл а, Я не понимаю а, Так, ремонт а, Усиление Для перевозки золота 11. Подготовка к, к ограблению Дополнительно броня пулестойкость, нервные стекла надув, окраска окраска поносный цвет погоним, короче давай все как раз, ой, белый сделаем дополнительный цвет, белая Белая. Все тачки, короче, сделаем белое. И.. Ну, желтый слишком да ярко. Черный, где? Чуде где черный? И черный! О, это черный, это серый. Вот так черный. Вот так серый. Ладно, и черный банда будет у нас вот такая банда короче на таких тачках а что нет то да прикольно понятно хоть <coughs> не ну не пришлось выбирать короче что надо ставить, что не надо ставить. Он сразу показал, что нужно поставить. Главное, чтобы бабок хватило. Но ну, я думаю, хватит. Майкл вроде сбережения своей с собой взял. Ну там на карточке, наверное. Оп, тихо. Куда? куды? здесь а -а -а -а -а -а -а, я проеду? Так, стопа куда? а где это? точка то? желтый квадратик должен ну, желтая такая то штука должна быть или куда-то внутренне за. Надзай... А, вот гараж, наверное, да? Правильно? Откроется? Ай, сим, сим откройся. Так, стопы. Или вот здесь. Откройся, Сим-Сим. Мип-мип. О. Э! -э! Отлично. Армоль, ставьте транспорт в гараже. Так, ладно, а, с одной разобрались. Теперь нужно еще одна, еще две. Чуть я. Чуть это я еще две, короче. Эй, hey, Лестер, hey, hey, hey, первый масл-кар right, готов. Отлично, хорошо поработал. Конечно, конечно, хорошо поработал. Так, а, давай разберемся, короче, где у нас теперь а, еще один следующий. Еще один следующий. Так. Бляха, так. Медленно, короче. Это вот следующий, да? Так. Мишин Роу, рядом с отелем Темплар, к юго-востоку от площади Легион Нет, погоди, вот это Рокфорд Хиллс, при парклоне рядом Понятно Это у нас получается Рокфорд Хиллс, бляха, не выговорить Нихера Такая вот Загагулина Не знаю, еще, Короче, посмотрим Так, место с загогулиной смотрим. Ищем. Лапуэрто. Лапуэрто. Канал Веспуче. Так. Место с загогулиной. Рокфор вот. Где-то, короче, здесь. Недалеко, говорит Наверное, вот здесь где-то Или... Или вот здесь вообще Или вот здесь Или вообще вот здесь Короче, давай поставим метку здесь А там посмотрим shit. Oh, shit. Так Там сейчас разберемся, короче. Он должен быть припаркован на улице, на обочине, судя по фотке. Рядом с а, ломбардом, который, ну, ну, ювелирный, короче, магазин, который мы грабили. Я так предполагаю, это, короче, ну, я так понимаю, ювелирка, это, по-моему, первое ограбление, которое было, да? Ювелирку же мы грабили, первое, первое ограбление когда с этим а -а -а, Фрэнка с собой взяли на ну, первый раз. Когда там надо было газ что-то кидать, там усыплять, короче. По-моему, так. Еще без Тревора. Собаки, он сказал. Слышал, да? Собаки. Бляха! Ничего, нормально, я живой Я живой, так Так, тип, сейчас вот э, Почти приехали, надо смотреть, короче, в оба я, в принципе, вот сейчас на, рок, на, рок, на рок Форт Хиллз, бляха, не очень не выиграть. Вот, наверное. Вот он, наверное, да? Ювелирка это... Вон тот ювелирный магазин, получается. Вот это наша тачка, да. Хорошо, сейчас я, короче, метку уберу. Ну что такое? Сейчас я метку-то уберу. Метку-то убери По сторонам, по сторонам смотрим Не впилиться Заметил, да а -а -а. Я вроде как бы не врезался когда На первой этой тачке Кстати она смотрит Цвет уже уже подобным. Вот а -а -а. Не врезался тачки-то на первый а когда приехал все равно и чинить надо было ну такая знаешь миссия запарная он бы лучше знаешь другое там пострелял. Ты больше знаешь как гоночный, это надо было Франклину, короче, выполнять. Я я думаю без разницы, кем выполнять, но как бы с тачками Франклину больше дошло. Опять стоит, смотри. кому сказал. Еще одна замбар. Ты кому сказал? Кыш отсюда! Like Иди отсюда! Как было? Еще раз увижу, Или это та же, короче, такая переоделась? Типа я ее не узнаю? Я по стойке по твоей за тебя узнал. Просто тебя здесь увижу, вижу. люлей. люлей как будто на той же машине до да, приехал <смех> так э, усиление понятно так, для перевозки солод поставил поставил до да, дополнительная броня там туда-сюда это сюда тоже воткнем короче основной цвет а она и так вот цвет цвет то что надо короче вид то что надо так стол чуть не сбил угу. Ну-ка, открывай ворота, впускай меня. Ляха. Смотри. Смотри, как прикольно, да? Мне кажется, ли цвет полоски отличается у друг друга. Хотя не. Клево. Клё, Клё, клево, клево. Так, осталась еще одна три же, да, надо. бляха, и здесь нет парковки, ни одной тачки нет. ладно, сейчас он тут заберем. стоять. конфискую вашу машину. то есть, то есть. вы второй там готов, короче, отлично, остался еще один. окей. Не ну там, думи. У него там это сопля улетела, что ли, или что там? <-смех> сидит. Окей. <-смех> <Okay>, <-смех> поехали. Керона звезжала-то. Да он же живой, он же живой. Ну, если по нему сейчас фура не проехала. Так он живой. Так, ладно, я сейчас на обочину выйду. И, короче. Что у нас дальше? Э -э -э третья тачка, короче, третья тачка. Он скоро сейчас приедет, смотри, на задний план. Так, дальше у нас, короче, по плану идет Mission Row, рядом с отелем Templar к югу-востоку от площади Легион. -e вы слишком далеко остановились, граждане. <laughs> Не, что, знаешь, подъехать, короче, туда поближе, короче, нет, они, короче, сейчас забегут до него. На носилке или что они там? Что они там будут делать с ним? Oh, <laughs> Чем? Че там? Машина уже давно проехала, он там дергается. Они приехали посмотреть на него. Такие, знаешь, приехали такие, он, да, не повезло, да, нос разбили, пингал поставили, да, диагноз гриб, так, э, отель Темплар, э, Юго-Восток, площадь, <laughs> и чё, нормально, и так и так и оставили, короче, просто посмотрели такие. Бак, ладно, понятно. Короче, так, очень непонятно, что за место. Mission Roll, короче, площадь легион. Mission Roll, Mission Roll, Mission Roll, Mission Roll, Mission Roll. Mission Роу, так, ищем Мишн Роун, Мишн так, э там такая вот ровная полоса должна быть, поближе так вот, э для Пуэрто, Филбокс Хиллс, Центр, Центр, Рокфорд Хиллс, Западный Вайнвуд, Тик, не вижу. Лапуэрта. Мишен Роу. Где? Дель Пьера Роуфорт Где? Смотрите пальцы Ранчо Я нашел ранчо Ранчо дяди Санчо Там короче такая вот Тука была. Бляха, неужели где-то здесь далеко? Не говорите мне только этого. Что где-то здесь далеко. Сыня. Мишн роу, мишн роу. Он не должно быть где-то далеко. Альта. Мирор-парк. Да. Так. Международный аэропорт. Отель. Значит, где-то... Недалеко. Тихий океан. Недалеко от этого. Это по аэропорта канала Беспучи Маленький Сеул. Лёха. Ла Меса. Ла Меса. А чтоб тебя. Там такая прямая, короче Жесть, уже рассвело Так, там прямая, короче <с> Так и валяется Всем вообще насрать просто Человека там вырубили А, если, а он начнется или исчезнет? Если вот так вот стоять Так, Mission Row Рядом с отелем Templar к югу-востоку от площади Легион Годи Там вот такая вот разви это, развилка Короче, непонятная а, Получается, это, наверное, железнодорога Сейчас посмотрим Непонятная Развилка, вот она, наверное, да? А куда ты улетел-то? А вот это вот непонятная такая развилка, короче. т т то. Есть еще какие-то там загогулины, это непонятно. А, во, смотри, погоди. Вот что-то похожее, да? Что-то похожее. мин Роу, вот. Где-то вот здесь. Поехали. вот хрен найдешь, мин а? А все исчез, или он встал, или что это? Куда он делся? Бляха. А там я смогу выехать? А -а -а. Нету здесь выезда. Ну, кто придумал заезд без выезда? Что сказал? Может а! такая, знаешь, тачка, не знаю, там, повседневная, да-да, какая-то. А, это. Повороты просто, она, это, для дрифта вообще. Так, там, по, судя по фотке, она где-то под мостом. Там парковка где-то под мостом. А, мы еще даже не приехали. Вот, наверное, где-то вот, где-то вот недалеко, вот мост, должна где-то парковка. Я еще не доехал, правда, но... Надо по сторонам смотреть. Что там где-то? Вот, видишь. Похоже, да, мост. Может, там еще один будет? Так, отель. Да, это же отель вон тут. Так, так, так, так. Полицейский. Короче, где-то. Вот, вот мост. Так, где ищем? Вот, мост. Не на стой, не на той же стороне, нет. Тихо тебе. Тихо тебе там. Кому учет Хера тут. Так, ну вот парковка Вот мост На фотке где-то мост, короче На фотке где-то какой-то мост А, нет, нет моста мне вот эта сверху штука показалась, это мост, а это, наверное, баннер какой-то. Это, наверное, баннер какой-то. Тачка находится вот здесь. не доехал Я вот так и искал <laughs> что он там эй, инвалид так, так. тачка где-то здесь вон она теперь ее надо короче перекрасить переделать короче и все и дело с концом и все готово и можно грабить смело оружие в принципе покупать не надо все есть броники в принципе можно было купить ну ладно я будет, как бы посложнее <fácil> без брони. хотя я думаю Нет, хотя навряд ли. <смех> типа, типа я думал, сами, может, один. Хотя навряд ли. Навряд ли. Да, далековато. Заныкали эту тачку. Ну, видали, и уже ездить научился, в принципе. Были погрешности, были сегодня, но нормально. Вот, допустим, один из них. А. <звы> <звы> Заборы посносил. <звы> так, смотри, нету послушалось меня, нету этой штучки горячей. Hey, that... <звы> Откнулись быстро. Hey, Иди в жопу. Так, а, сейчас мы... Сейчас мы ее... Ремонт хорошо усилили. Хорошо. А, так, дополнительная броня, пулестойки. Так, так, так. Окраска. Окраска белая. Какая у нас? Вот такие, да, у нас, блин? Синеватое серебро, по-моему. Не чисто белое. Так. А, ну и черная, нормальная эта полоска. Все. Все, выйди. Че? Или это они, типа, это... От красоты тачки? вы Вай-вай-вай такие, знаешь. Так, таксисты, таксисты. Я боюсь таксисты Они это непредсказуемые. Как и на дорогах, какие я, в принципе. Успею. Пей. Так, открывай ворота. Штяк, просто смотри, просто огонь. Ну то ли это свет так падает, либо у этой э, полоска темнее. Да ладно, Вс, ништяк. Yeah, ништяк. Звони Лестеру, говори, что все путем, все отлично. Третий и последний маслкар кар готов. Отлично, я сообщу остальным о том, что у нас есть все, что нужно. Встретимся в стрип-клубе. Окей. Okay. Okay. Ну и на этом, друзья, наверное, закончим. Вот. Ограбление будем выполнять в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Instagram, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.